Уважаемые читатели и коллеги, добрый день! воскресенье 11 часов. и Я, как всегда, с вами в прямом эфире профессор Пучков. Напоминаю для тех, кто у нас будет смотреть этот прямой эфир в первый раз, я работаю в Швейцарской университетской клинике, которая располагается у нас в городе Москва. Ко мне можно записаться на консультации на оперативное вмешательство по телефону 8 985 222 1087 8-985-222-1087, это прямой московский телефон. Также вы можете мне написать на мой личный электронный адрес, пучков.кв, собака.мейл.ру, и в директ, так сказать, в личку в Инстаграм, или в ВКонтакт, или в Телеграм. Да, то есть, как бы, соцсети все у нас охвачены. Я отвечаю лично сам, по телефону отвечает моя помощница Ольга, а в Телеграме, ВКонтакте и по электронному адресу я всегда пациентам отвечаю сам. Поэтому могут быть некоторые задержки, связанные с тем, что я оперирую, консультирую, занимаюсь. Поэтому, извините меня, иногда на день-два мы можем задержать ответ, если я его вам не отправлю. Но всегда я отвечу, вы об этом знаете. Мы давайте... Приступим к нашему прямому эфиру. К нам уже присоединяется достаточное количество участников. Я машу ручкой всем, кто присоединился в инстаграме. вот Еще раз говорю о том, что а, тема нашего прямого эфира – это хирургическое лечение различных заболеваний, которые встречаются в хирургии. То есть это проблемы желчного пузыря, а, грыжи пищеводного отверстия, диафрагма, холазия, кардии, пищевода. Дивертикулы пищевода, желудка, прямой кишки. Это проблемы, которые связаны с желчным пузырем, с селезенкой, с, по урологии, по гинекологии весь спектр оперативных вмешательств, то есть это и миома матки, это сложные формы эндометриоза, это пролапсы генеталий, да, это кисты а, яичников, это бесплодия, то есть огромное количество а, оперативных вмешательств, которые я выполняю в пяти своих специальностях, да, и это делать... Можно как симультанно, то есть в разных областях, да, так и изолированно, если есть всего одна проблема. Вы мне можете вопросы задавать по всем этим проблемам, мы сейчас с вами будем отвечать. Вот уже у нас появился, так сказать, первый вопрос. Сделал ФГС эндоскопическое заключение, катаральный рефлюкс, эзофагит, недостаточность розетки, кардии. Вот в этой ситуации если у вас есть жалобы, то есть у вас есть подозрение на то, что есть грыжа пищеводного отверстия, диафрагмы, то есть нужно разобраться, есть у вас анатомические изменения или нет а, так сказать, в этой зоне. Если а, мы выявим грыжу пищеводного отверстия, диафрагмы, да, то надо так сказать, выполнять оперативное вмешательство при наличии жалоб и при наличии воспалительных изменений, которые вы описываете на гастроскопии на своей вот если там не будет анатомических изменений то нужно проводить более глубокое обследование чтобы выявить есть грыжи отверстие диафрагмы или нет оптимально сделать рентген пищевода и желудка с барием, да то есть мы в этой ситуации увидим полную анатомию этой зоны а если там грыжи отверстие диафрагмы не выявится то оптимально сделать суточный пассаж о вернее суточную пашметрию и манометрию пищевода Немножко извиняюсь за свой голос, чуть-чуть подстыл, вот, и немножко говорю в нос. Так, идем дальше. Значит, это у нас вопрос был ВКонтакте. Значит, есть вопрос в Инстаграме. Сейчас я двигаюсь к этому вопросу. Идем дальше. 62 года, холестерин 7,8, матка полностью удалена, щитовидка тоже гормоны сдавала в норме, как снизить холестерин. Вот, но это нужно заниматься обязательно с эндокринологом, да, и с диеткой то патологам, то есть те врачи, которые непосредственно занимаются этими проблемами, но может быть кардиолог, да, то есть это однозначно не хирургическая тема в данной ситуации, значит снижается он путем уменьшения введения в организм, да, то есть нужно соблюдать специальную диету и а, приема специальных лекарственных средств, которые понижают его в крови, но это нужно обязательно выполнять вместе со своими лечебными врачами не хирургического профиля в данной ситуации. Хотел узнать насчет операции с сохранением самого надпочника. Мне поставили диагноз фиохромоцитома правого надпочника, и слева тоже 2 сантиметра. Я из Казахстана, зовут Багдад. Багдад, я э, помню о том, что я, по-моему, пару дней назад отвечал вам на эту тему. Да, вы мне писали развернутое письмо. Если я ошибаюсь, напишите мне сейчас, что я путаю вас с кем-то. Как раз двухстороннее поражение над вот, и у вас высокий очень норадреналин, там за 6000 тысяч шкалит, вот, и я вам написал подробное письмо, что готов вас взять на оперативный мешатель, что вам нужно пройти предоперационную двухнедельную подготовку, расписал, какие лекарства необходимо в данной ситуации принимать, я это делаю лапароскопически, через несколько проколов, удаляю опухоли и сохраняю ткань над Почечника, вот, если я не прав и путаю вас кем-то, вот, то, как бы, напишите мне, ну, по большому счету, я практически ответил на ваш вопрос. Значит, еще раз резюмирую. Оперировать нужно фео обязательно, это можно сделать лапароскопически. Так сказать, надпочечник нужно пытаться сохранить, и в 90% случаев это можно сделать. И обязательно надо проводить специальную подготовку перед оперативным вмешательством, чтобы нивелировать как раз этот высокий гормональный фон, который есть в нашем организме, который выделяется этой опухоли, да, чтобы уберечь вас от осложнений, которые могут встретиться со стороны сердечно-сосудистой системы во время оперативного вмешательства и после операции. Периоде, да, то есть, вот это нужно обязательно делать. Я все вам. Написал, если это не вы Пишите мне на мой личный электронный адрес Пучков, КВ, Собака, mail.ru Все свои обследования Мне нужно МСКТ надпочников с контрастом Первое, да, мне нужен весь гормональный фон Возраст, жалобы А если есть изменения в давлении А скорее всего, что они есть То осмотр кардиолога И обследование, которое он назначал То есть это УЗИ артерии Это УЗИ сердца Это Холтер-монитор Это монитор АД то есть Потому что именно в этом вкупе в комплексе нужно оценивать, как правильно вас готовить перед оперативным вмешательством. Двигаемся дальше. Помашем всем ручкой. Пока у нас в Инстаграме вопросов нет, переходим в Контакт. Так, дальше двигаемся. Что у нас тут есть? А если поставлен диагноз грыжа пищеводного отверстия диафрагма на ФГС нужно ли проводить дополнительные обследования, которые вы озвучили? Обязательно нужно проводить, потому что фиброгастроскопия не ставит диагноз грыжа пищеводного отверстия диафрагма. Там есть подозрение на это. Вот. эндоскопия, она у нас <coughs> это исследование заточено на определение изменений слизистой а, непосредственно полых органов пищевода и желудка в данной ситуации: есть эрозии, в спалении или нет. <coughs> грыжа пищеводного отверстия диафрагмы можем заподозрить, да, но ни в коей мере в данной ситуации не выставить. Диагноз как раз этот выставляется на основании рентгенологического исследования. Если на рентгене это самое, будет это изменение, и этот диагноз будет выставлен, то при наличии клинической картины изменений в стенке пищевода, которые есть у вас, да, сказать, в этой ситуации будет показано оперативно вмешательство, лапарскопия, устранение грыжи, вот, и антирефлюксный этап, то есть, это непосредственно устранение этой проблемы, заброс из желудка в пищевод, патологических рефлюксов, да, устранение их. Я это делаю лапароскопически через несколько проколов, длительность оперативного вмешательства где-то 40 минут, 1 час. Поэтому пишите мне, рентген сделайте, присылайте мне на мой личный электронный адрес все эти данные. И вот я вам там развернутый ответ, если скажете «да», приезжайте, все, я вам сделаю, устраню эту проблему. Вопрос следующий ВКонтакте. У моего мужа рак, а многоклеточно рогевающаяся теноз, боремся, говорят, шансов нет. Вы мне вышлите все подробно, потому что я так понимаю, что у вас куча всевозможных обследований, уже лечение как какое-то было, да, поэтому на мой личный электронный адрес mail.ru высылаем все свои обследования, все, что вы проходили, лечитесь, там лучевая, Терапии была, нет, или химия, или какое-то оперативное вмешательство, я вам дам совет, опять совет, да, нечеткие рекомендации, куда двигаться, в какую сторону дальше. Потому что лечение онкологического пациента обязательно принимается по тактике лечения, обязательно принимается онкоконсилиумом в составе хирурга, химиотерапевта и радиолога. Да? То есть три специалиста они определяют, как правило, в какую сторону двигаться, то есть какую методику выбрать, лучевую в сочетании с химией, изолировано отдельно, оперативное вмешательство отдельно или в сочетании, в какой очередность, То есть это все решает онкоконсилиум в составе этих врачей обязательно <смех>, э, это самое, э, на основании полного обследования пациента да то есть как правило это МСКТ грудной клетки брюшной полости это гистологические исследования то есть это непосредственно сказать, исследование исследования для химическое там и прочее прочее то есть это нужно все обязательно делать и знать так переходим в контакт ой вернее в инстаграм опять тоже присоединяется к нам довольно большое количество людей я машу всем ручки вот, и идем по вопросам, значит, что у нас тут появилось. Значит, по онкоцитологии обнаружили ЦИН-1, что посоветую? посоветуете? Значит, при ЦИН-1 надо обязательно делать конизацию шейки матки, да, то есть удалять эту патологическую ткань, смотреть, чтобы у нас как раз в пределах удаленной ткани не было этой дисплазии, этой дисплазии в легкой степени, вот, сказать, но это уже движение в сторону рака, да, поэтому нужно обязательно заниматься этой проблемой. Надо сделать канизацию, посмотреть, действительно это цен1 или может быть что-то хуже в этой ситуации, да, на основании уже гистологического исследования, которое взяли с шейки, определяться с тактикой лечения и обязательно нужно сдать ВПЧ-инфекцию, посмотреть, если или нет онкогенные как раз типы этого вируса, и если они есть, то обязательно пройти противовирусную терапию, да, то есть это нужно обязательно сделать. Так, двигаемся дальше. После лапароскопии удаления эндометриоза обязательно нужно принимать гормоны вязаны или нет, все зависит индивидуально в каждом конкретном случае. Мы вообще вязану не очень любим и назначаем ее редко, в основном если нужно гормональное профилактическое лечение после радикального лечения эндометриоза, если тем более что это сложные формы были, да, то в такой ситуации лучше назначать органисты, то есть в данной ситуации это будет диферилин на 3-6 месяцев, но я вам не назначаю гормоны эти, да? я говорю, что мы делаем. Как правило, в данной ситуации, если все очаги удалены и остался только аденомиоз второй или более высокой степени, то в этой ситуации можно поставить гормональную спектр. Мирена, да, и она будет локально воздействовать на стенку матки, э, так сказать, улучшая состояние по эндометриозу, не оказывая вредного влияния на весь организм, как это будет делать Визана. Причем э, мирена может стоять 5 лет, ее можно далее сменить, если вы захотите беременеть, вы ее удалили, убрали, занимаетесь беременностью, если нет, она стоит у вас, да, то есть это она стоит один срок 5 лет, можно поменять еще на 5 лет вязано, максимально можно принимать до двух лет, есть исследования. В среднем назначают на один год. То есть вы ее отмените, а что дальше? Да? Потому что после отмены гормонов, как правило, если есть остался эндометриоз какой-то, это все вспыхивает вновь. Но я сейчас говорю об аденомиозе. Если у вас есть неудаленные очаги наружного эндометриоза, ну, условно говоря, я оперировали по поводу кист эндометриоидных яичников или каких-то очагов, да? но у вас есть ретроэндометриоз, то есть эндометриоз ректовагинальной перегородки, который располагается сзади шейки и между прямой кишкой и шейкой, вот, то в этой ситуации гормонотерапия никакая не поможет. Да? То есть это клинические проявления на какое-то время можно будет нивелировать и снять. Даже дифирелином, да, но вылечить нереально. Вас нужно будет оперировать повторно. Опять удалять этот обязательно эндометриоидный чат. Потому что, что все, что вне стенки матки, оперируется лапароскопически. То есть это надо обязательно хирургически убирать. Гормонально это не лечится. Я так попытался вам максимально подробно ответить на этот вопрос. Идем дальше. Двигаемся, двигаемся дальше. После операции к пот, болевые ощущения пройдут сразу или есть какой-то послеоперационный период, и сколько нужно будет время проводить в вашей клинике. Ну, как правило, болит несколько дней, понятно, да, потому что я всегда говорю, там, порежешь палец, да, и он болит пару дней, начинаешь им двигать, да, и возникает опять, а, да, боль, так сказать, и, как правило, это, ну, продолжается там на... В протяжении где-то там 7 дней. Понятно, что болевой синдром умеренный, то есть как бы пациенты улыбаются там с первого дня, и вот так сказать, они не сидят, не рыдают от боли, встают, двигаются и ходят. Вот в клинике, как правило, нужно провести 2, максимум 3 дня, по желанию можно там до 7 суток вот, провести в клинике, да, но до 7 суток вы обязаны остаться в Москве, потому что на 7 сутки надо прийти на контрольный осмотр, то есть мы можем из клиники выписать вас на второй, на третий день. Вы Можете, так сказать, выходить на улицу, гулять, так сказать, в таком в легком режиме себя вести. Но на седьмые сутки, как правило, у нас приходят в клинику, мы делаем контрольный осмотр. Вот, и уже мы выдаем все рекомендации. То есть смотрит гастроэнтеролог, расписывает вам всю терапию и лечение с точки зрения там, диеты терапии, да, на полтора, на два, на три месяца, что вам есть, нужно в каких объемах, вот, потому что отек в этой зоне развивается, потих, потихонечку он уходит, на это нужно время, там, у кого-то две недели, у кого-то месяц, полтора, два, вот, сказать, надо, чтобы восстановился тонус желудка да, и сказать, спокойно провести это какое-то некое время. Мы рекомендуем ограничение физической нагрузки где-то на протяжении полутора месяцев, вот, и все. Далее вы ведете обычный образ жизни, то есть наша цель, чтобы вы с медикаментов ушли, да, то есть как бы вели обычный образ жизни. Так, идем дальше. Нужно ли оперировать грыжу на отверстие диафрагмы второй степени? Значит, мы на эту тему уже говорили, что показания для оперативного вмешательства при грыже не зависят от степени, первая, вторая там выше ну и по большому счету, сейчас уже по классификации по современной степени не ставится да, Есть у нас четыре типа грыжи То есть первое это аксиальное скользящее Это выходит через пищеводное отверстие диафрагмы Часть желудка поднимая нижний пищеводный сфинктер Уводя его вверх в грудную полость То есть при этом это первый тип да, Это наиболее часто встречаемый тип да, При этом максимально проявляется как раз а, клиника пищеводных проявлений, да, то есть это сжога, боль, отрыжки, воспалительные изменения. Да, второй тип это Кардия и сам жом не поднимается вверх, а рядом с этим отверстием часть желудка выходит в грудную клетку. Да? То есть это так называемая параэзофагиальные грыжи то есть грыжа второго типа. И здесь как раз проявление не пищеводное, то есть может отсутствовать абсолютная изжога, могут быть отсутствовать изменения в самом пищеводе, но, как правило, эти грыжи, они большие, сопровождаются болевым синдромом, как правило, отдышкой, потому что этот желудок от Подвигает легкое и изменяет ось сердца. И в данной ситуации у пациента может быть аритмия, может быть одышка, да, так, так сказать, быстрая утомляемость. И один из признаков альнеев, Как и кокрыжей – это развитие анемии. Потому что у нас как раз в этого отдела вырабатывается так называемый фактор кастля, То есть он отвечает за усвоение витамина в 12 и у нас развивается в 12 дефицитная а, анемия вот. третий тип, это смешанный тип, вместе оксиальной грыжи и пароэзофагиальная -эзоф... то есть это примерно процентов 10, наверное встречается это редкая уже форма да? и четвертый тип, это гигантские большие грыжи, где вместе с желудком выходит тонкая кишка, толстая кишка в грудную, под полость да. это встречается крайне редко менее 1% то есть все зависит от типа, они а от степени, да, в данной ситуации. Значит, если мы с вами говорим о показаниях к оперативному вмешательству, то второй, третий, четвертый тип нужно оперировать обязательно, потому что в данной ситуации, а, так сказать, может произойти ущемление, как ущемление там пупочной грыжи или паховой, да, в данной ситуации. Поэтому их нужно оперировать обязательно вне зависимости от клинической картины. То есть, если этот тип грыжи выявлен, даже если человек не беспокоит ничего, ему рекомендуют оперативное вмешательство. При грыже первого типа, наиболее часто встречаемый, аксиальный, скользящие, так называемые да, показания для оперативного вмешательства. Она встречается у каждого, там, ну, считается чуть чуть ли не у каждого пятого человека, да, то есть показания для оперативного вмешательства в данной ситуации возникают следующее. да, если есть клиническая картина, то есть пациенты беспокоят жалобы, которые реально меняют качество жизни пациентов, это раз, да. второе если есть изменения в пищеводе воспалительного характера, то есть есть гиберем там флегмонозные какие-то изменения отек эрозии фибрин или не дай бог осложнения в виде пищевода доборета вот да и следующее это непосредственно отсутствие от э, терапии консервативной которая назначается гастроэнтерологом да то есть если так сказать, эти проявления есть терапию назначили Через месяц-два жалобы уходят, гим, так сказать, изменения в пищеводе ушли, пищевода барета нет. И следующие э, болевые ощущения, изменения качества жизни да, наступило там через полгода, год и опять э, терапия один месяц приводит к хорошему эффекту, то в данной ситуации можно подождать. Вот. Но если человек принимает терапию, лечится и у него сохраняются изменения в пищеводе или сохраняется клиническая картина, в данной ситуации он отменяет лекарства и все возникает сразу вновь, то в этой ситуации, конечно, нужно делать оперативный вмешательство. Поэтому показания, возвращаясь к вопросу к вашему, зависит не от степени, а изменяет качество жизни, это грыжа ваша или нет, есть у вас жалобы, нет, есть у вас изменения в пищеводе, которое является на гастроскопии или нет, вот. и а, есть у вас эффект вот, терапии, которую назначает вам га гастроэнтеролог. Если этого эффекта нет, то это как раз 100% показания для оперативного вмешательства. Если у вас грыжа не первого типа, а второго, третьего и четвертого, да, то в этой ситуации надо делать оперативное вмешательство вне зависимости от наличия а, этих всех перечисленных признаков. Потому что эти типы вот, они склонны к ущемлению Переходим дальше, вопрос следующий Мы удалили опухоль ректо-сигмоидного отдела и колы, кола, анастомоз, конец в бокс -план по помощью а, аппарата. У пациентов после операции не снижается температура тела. Да? Но в данной ситуации причин может быть огромное количество. Да, так сказать, мы обязаны вначале исключить абдоминальные проблемы, которые связаны с самим оперативным вмешательством. То есть если кровь на животе или нет, для этого делается УЗИ или МРТ. Если не ни швов или нет, да, опять же, то есть для этого определяется есть специальный... Исследование, то есть мы можем это сделать, если прошел срок уже большой, а, мягко сделать колоноскопию или сделать а, МРТ с контрастом, да, и увидеть, так сказать, они хорошо очень описывают зону анастомоза, если какие-то полостные образования около этого, это клиническая картина, да, то есть мы смотрим живот, да, есть ли, так сказать, признаки перитонита в данной ситуации или нет, то есть если это все отсутствует, да, то нужно искать внеабдоминальные а, проявления, которые... Могут приводить к повышению температуры, как правило, со стороны легких, пневмония есть или нет, со стороны почек, если ли пиелонефрит или нет и так далее, да, там вены, ягодицы, есть ли инфильтраты, и вот так сказать, ну, это целый алгоритм, который обычно врачи применяют для поиска той или иной проблемы, которая может возникнуть после оперативного вмешательства, но вначале исключаются самые серьезные и сложные осложнения, которые могут встречаться после оперативного вмешательства, особенно на ЖКТ. После лапароскопии, по удалению нитриот, это обязательно пить виза, но я на этот вопрос уже ответил. Вы один раз вопрос пишите, не надо повторять его второй, я потихоньку иду сверху вниз и обязательно отвечу на ваш вопрос, Вопрос. Так, ну левый ящик не визуализирует, стоит ли беспокоиться. На правом киста 21 мм, СИИ 125 и 15, он в норме, мне 40 5 лет. Ну, вам надо, если месячный ходят, да, в данной ситуации, то на 5-7 день цикла сделать обязательно контрольное УЗИ, посмотреть кисту на правом яичнике, потому что если а, эта киста будет сохраняться 3-4 месяца, то надо делать лапароскопию, кисту это нужно обязательно удалять. Вот, если она носит функциональный характер, то она, как правило, через 2-3 месяца она сама самостоятельно уходит. И делать надо обязательно УЗИ именно на 5 седьмой день Цикла, да, контрольку сделайте, посмотрите, если она останется, можете прислать мне это УЗИ. Вот и я уже дам вам развернутый ответ. Иногда яичник может не визуализироваться, располагается где-то за ребром матки, еще где-то, то есть крайне-крайне редко, но на УЗИ или за спаечного процесса, или избыточной массы тела, или какое-то там укорочение связок, может быть миомы матки есть, да, и между ними где-то, то есть, ну, такая ситуация встречается, да, то есть вполне реально это может быть. Постарайтесь сделать УЗИ в другом месте, на другом аппарате, у другого врача. Вот, если какие-то вообще сомнения есть, да, надо сделать МРТ вот, с контрастом, заодно посмотреть, если киста в яичнике будет сохраняться длительное время, да, три месяца сделать МРТ с контрастом, посмотреть, копят ли стенки кисты контраст или нет, да, это очень важно так сказать, для определения онкологических клеток, есть ли они в кисте или нет, и заодно как раз на МРТ можно будет определиться с вашим слевым яичником. Какой ход лечения аденокарциномы нижнего отдела прямой кишки Т3Н0М0? Значит, все зависит от расстояния опухоли от анального канала. Да? То есть, если это ниже 8 сантиметров, а скорее всего, что это ниже 8 сантиметров у вас, то в идеале делается на первом этапе химия лучевая Терапия. Это как раз нужно сделать, чтобы опухоль уменьшилась. У хирурга появилась, так сказать, большая возможность сделать хорошую границу негативную резекции, да, чтобы у нас там никакие опухолевые клетки не попали непосредственно, так сказать, в край резекции. Да. И считается по рандомизированным исследованиям, что подобная терапия перед оперативным вмешательством, то есть это делается перед операцией, операция делается потом обязательно, вот, перед оперативным вмешательством, она улучшает длительность выживаемости у этих пациентов. да, То есть, если мы смотрим там 5 лет, 7 лет, 10 лет, то сказать, те лучше, те пациенты, которые получали эту комбинированную терапию, лечение, результаты, выживаемость, у них в данной ситуации лучше. Ну и еще один аспект. Если она располагается низко, и нижний край опухоли, там, в 3-4 сантиметрах от анального канала, то есть, если не делать предварительный химио-лучевой Терапии, то есть, как правило, это заканчивается все удалением всей прямой кишки с выведением постоянной стомы. А если мы сделаем это предоперационную подготовку, то в данной ситуации так сказать, опухоль сократится. Да, наступит ее патоморфоз И мы получим большую длины, длину От края опухоли до анального канала И в этой ситуации Можно сделать будет органосохраняющее оперативное э, лечение да, То есть пациенту сфинктер сохранить В данной ситуации Это очень важно да, И стома выводится всего на полтора два месяца Заживает анастомоз Как раз вот этот низкий около анального канала Закрывается стома И пациент начинает ходить в туалет Естественно путем Понятно, что качество жизни абсолютно разное. То есть, ну, я вам так вот примерно обрисовал, как эта проблема выглядит. И вот, понятно, что на нее нужно обязательно обращать внимание. Если у вас какие-то там есть проблемы, сомнения, вот, ко мне а, приезжайте на консультацию. Вот, и мы спокойно все это разрулим. Я этой ситуацией занимаюсь. Если нужно, химию лучевую проведем. То есть, все сделаем и в дальнейшем сделаем оперативное вмешательство. При наружном эндометриозе и гормональном выпадении волоса рекомендовали КОК в обычном режиме. Можно ли использовать пролонгированный режим? Да, значит, я много раз на прямых эфирах говорил, что я дистанционно, тем более там, с трех предложений, не могу и не имею права назначить гормональную терапию, изменить ее, отменить ее. Да, это делается только очно. Зависит от очень многих факторов, от индивидуальных особенностей, каждого пациента. Поэтому или обсудите это со своим лечащим врачом, или приезжайте ко мне на консультацию, но я здесь дистанционно ответь дать не смогу. Это будет абсолютно неправильно и неверно. Значит, как лечить аденомиоз первой степени? Значит, все зависит от клинических жалоб. Если никаких проявлений нет, и вам сделали просто УЗИ контрольное, и вы увидели проявление этого адена, миоза, то есть вам выставили диагноз этот, просто наблюдайте за этой проблемой все, ничего не надо делать в данной ситуации, так сказать, только на наблюдение. Если у вас есть клиническая картина, боль там во время секса, месячных или обильные месячные, так сказать, или еще что-то, да, то в этой ситуации оптимальным будет поставить гормональную спираль Мирена, да, и это будет самый хороший метод лечения в данной ситуации. Так, идем дальше. На гастроскопии поставили диагноз признаки эритроматозной гастропатии. Подскажите, пожалуйста, как дальше лечиться, в чем отказать себе, на что обратить внимание. Вам надо обратиться к гастроэнтерологу. Вот, так сказать, Он вам распишет терапию. Как правило, она сопровождается ну, там, длительность 2-3 недели. Вот, если вы будете соблюдать определенную диету и эту лекарственную Терапию. гастрит лечится быстро и легко, то есть у вас все это уйдет, и вы будете вести обычный образ жизни, но единственное, что какие-то ограничения будут в плане острого, там, жареного, я бы не советовал вам, то есть, ну, а, так сказать, учитывая, что и какие-то исходные проблемы в желудке есть, соблюдать здоровый образ жизни в плане питания, именно от здоровое питания. Но лечение назначает гастроэнтерол, таблетизированное. Так, здравствуйте, великий доктор, в октябре собираюсь к вам на операцию, отлично, я вас жду, обязательно вам помогу, не волнуйтесь Лечится ли дивертикулюс кишечника? Значит, воспалительные изменения лечатся, снимаются, да Сам, так сказать, диагноз этот, естественно, не ликвидируется, не уходит никаким образом Потому что это грыжи в кишечной стенке, вот, и, в принципе, с ними живут, если соблюдать Диету и при обострении небольшую терапию проводить, и никаких клинических жалопроявлений нет, на это не надо обращать внимания и жить дальше. Если есть довольно выраженная клиническая картина, и пациент попадает один, два, третий раз в стационар хирургический да, с острым процессом как раз в сигмовидной кишке в данной ситуации да, то выставляются уже показания для оперативного вмешательства и в холодном периоде вне этого обострения а, проводится лапароскопия удаляется этот измененный участок кишки а, это самое пораженные дивертикулами, вот с наложением анастомоза конец в конец и болезнь в данной ситуации уходит да, но вылечить их сами нереально да, то есть это, Грыжем непосредственно в самой кишечной стенке, которую анатомически уже никак не исправить, только удалить участок кишки. Но удаляем мы именно при показаниях. Если короткий пищевод, рецидивка под, есть ли смысл делать повторную операцию или все равно подтянет вверх? Значит, в данной ситуации каким образом? Нужно исходить из клинической картины. Если э, увидели рецидив на рентгене да, и там, или на гастроскопии, и никаких жалоб нет, то ничего не надо делать. Если есть жалобы, то в этой ситуации, ну, например, перед оперативным вмешательством первым, вот, сказать, если выявляется короткий пищевод, я каким образом делаю? То есть я делаю антирефлюксное оперативное вмешательство ты делаешь фундапликацию, но грожевые ворота, так называемые крурофи, не ушиваются, то есть в этом смысла никакого нет, действительно, вы правильно вопрос задаете, то есть все это, все это улетит обратно вверх. Вот, то есть ты делаешь фундапликацию, но эта фундапликация остается в средостении, да, то есть она не в животе. Да, она не настолько эффективно работает, ну, условно говоря, процентов на 80, всего не на 100%, как это, если бы она располагалась в животе, но в большинстве в в своем случае на 80% она ликвидирует патологический рефлюкс, выбирает клиническую картину. Вот, и, как правило, человека ничего не беспокоит. Если уже а, сделали кророфию, да, и фундопликацию, и в результате рецидива эта фундаппликация съехала вниз, то есть какое-то изменение ее произошло, часть желудка вышла в грудную полость, да, и а, так сказать, короткий пищевод вытянул обратно все это вверх, то оперировать все-таки. Вот данной ситуации нужно, то есть нужно это ущемляющее кольцо, ушитое, которое разошлось частично в данной ситуации, расширить. То есть надо восстановить фундапликационную манжетку, то есть сделать так называемую рефундапликацию, то есть переделать ее заново, чтобы она работала хорошо и оставить ее в средостении. То есть не надо ушивать непосредственно ножки диафрагмы и у пациента, как правило, все будет хорошо. Константин Викторович, огромное вам спасибо, золотые у вас руки, самый лучший врач, дай Бог вам здоровья, сегодня пятый день после двойной операции, восстановление идет хорошо, низкий поклон вам, спасибо вам огромное за то, что вы... Оценивайте мою работу. Я желаю вам здоровья, чтобы все у вас было хорошо. Вот больше вы не болели, никогда не попадали на оперстол. Вот. Я очень рад, что так сказать, мое оперативное вмешательство принесло вам хороший клинический эффект, и вы очень хорошо выздоравливаете. Успехов вам! Так, двигаемся дальше. Значит, сколько стоит операция держа отверстия диафрагмы? Вы мне пришлите на мой личный электронный адрес... Значит, свои все описания исследований Газкопия, рентген, укажите возраст, жалобы и прочее все. То есть я уже много говорил на тему Типы грыш разные Надо сетку ставить, не надо сетку ставить И это самое, то есть все зависит от очень Факторов. Я посмотрю ваши все обследования, дам вам развернутый ответ с указанием примерной цены. То есть у вас финансовое понимание всего этого будет. Присылайте мне все на электронку, ну или сюда, в личку, если на электронку сложно. Вот, и я конкретный ответ дам вам конкретно по вашей ситуации. Сколько операций в день в среднем вы делаете? В среднем я делаю от двух до 5 оперативных вмешательств в день. С понедельника по пятницу И так уже долгие годы. То есть это где-то тысячу примерно оперативных вмешательств в год я провожу. Сейчас уже личный опыт оперативных вмешательств у меня превышает 25 тысяч лапароскопий. Поэтому много, конечно. Так, лучший из лучших, крепко вам здоровья. Спасибо вам огромное за пожелание. Вот здоровье нам нужно обязательно. Какое лечение двухстороннего гидросальпинса? Значит, здесь ситуация следующая. Четко нужно понимать. Значит, если он есть, то есть это, как правило, бесплодие. Да? А если вы собираетесь беременеть и рожать, то есть вам с этой ситуацией нужно разобраться. Разобраться ее можно двояко. Вам надо в любом случае однозначно делать лапароскопию. То есть надо во время лапароскопии определять, проходимость в трубах есть или нет, особенно в эстмических отделах, то есть в начальных отделах труб. Вот. Далее попытаться восстановить проходимость в трубах путем а, непосредственно фибриопластики. Да, а, так сказать, нужно открыть терминальные конечные отделы в трубах, а, получить контраст свободный, излить его в грешную. Полость. вот И <свят> в этой ситуации, если это получится, и если у супруга со спермой все хорошо и у вас хорошо с гормональным фоном, то ничего не надо больше делать, то есть ну процентов 70%, что у вас беременность самая произвольная наступит. Если у супруга есть проблемы со спермой и по этому поводу нужно делать ико, или во время лапароскопии окажется, что восстановить трубы нереально, да, то в этой ситуации лучше трубы эти убрать, то есть, сделать двухстороннюю тубоктомию, потому что результат вам все равно идти на ико вот и результаты ико будут в несколько раз лучше в отсутствии труб потому что как правило скопление в них жидкости приводит к развитию воспалительного изменения процесса в этой зоне да и это влияет на состав на количество яйцеклеток, вот и в конечном итоге на результаты ико поэтому любые воспалительные изменения в тазу в малом нужно убирать и в этой ситуации то есть трубами нужно будет расстаться. Если у вас нет планов на беременность, вот, и только гидросальпинксы эти, и есть выраженная клиническая картина, вот, то есть болевой синдром, температурные реакции, выделение там, и прочее, прочее да, то в этой ситуации нужно делать лапароскопию и определяться опять. Если дети уже есть и не собираетесь рожать, оптимально их удалить, убрать. Если один Ребенок или дети есть, но все равно планы репродуктивные есть, понятно, нужно пытаться их сохранить. Вот такая тактика при двухстороннем гидросальтиксе. Но в любом случае надо все делать лапароскопически, то есть лапароскопию нужно делать. Пытаться консервативно каким-то образом вылечить, это нереально. Скажите плюсы и минусы резекции желудка Но ну, в, в любом случае резекции желудка никаких плюсов в данной ситуации нет вот, а, Понятно, что минусы, но есть ситуации, где без резекции желудка не обойдешься И резекция желудка бывает субтотальная, да, удаляется больше половины Бывает так сказать, практически три четвертых удаляется да, то, Естественно, что качество жизни от этого меняется Если это онкология, то абсолютно никаких нет иных вариантов да, И нужно это удалять и убирать часть желудка, если это доброкачественные заболевания, леомиома, вот, так сказать, или какие-то еще опухоли, гист. То есть я удаляю только маленькую часть желудка специальными эндоскопическими шевывающими аппаратами. Это вообще никаким образом не влияет на качество жизни, не влияет на работу желудка. Ну, удаляется, условно говоря, 1% всего где-то там желудка вот а непосредственно его объема, вот, то понятно, что в этой ситуации никаким образом это на качество вашей жизни, на качество работы желудка не оказывает никакую отрицательную роль. Поэтому самая лучшая операция, я всегда говорю так, которую не надо делать, но, к сожалению, огромное количество проблем, которые без оперативного вмешательства никаким образом не исправить. Подскажите, пожалуйста, предстоит операция, Слышала есть средства противоспаячные, скажите, эффективен ли он? Да, конечно. Вот, я применяю противоспаечные барьеры уже на протяжении 15 лет практически каждому пациенту. У нас входит в алгоритм а, как раз оперативное вмешательства обязательно применение противоспаечных средств, потому что любое оперативное вмешательство, даже малоинвазивное и, и лапароскопическое, оно сопровождается так сказать, образованием спаек в большей или в меньшей степени. Поэтому применение спаечного геля снижает в разы риски развития спаек. Понятно, что это 100% никаким образом не гарантирует их образование, но в разы не на проценты, а в разы действительно снижает. Мы применяем антиадгезин, это... Корейского производства, интеркод, это американского, вот, ну или какие-то, где большие объемы у нас есть, то есть это российского, вот, есть тоже хорошие соцсередства, вот и их нужно применять и из... Была лапара в 2019 году, аденомиоз, эндометриоз брюшной полости, второй третьей степени, принимал жанин, бусирелин, сейчас визана. 25-й день, 9-й день выделения, пить ее или нет, более часто или операция нужна. значит В данной ситуации я предлагаю вам сделать МРТ а, с контрастом вот, прислать мне свежие МРТ, все свои УЗИ, выписку после оперативного вмешательства, я посмотрю, вы можете ли в директ сюда мне все выслать, вот, или на мой личный электронный адрес, это лучше еще будет, почему на электронку там читается все лучше, и вот открывается формат, лучше, да, если у вас есть возможность всегда присылать мне на мой личный электронный адрес, то письма лучше присылайте все на мой электронный адрес, мне легче обрабатывать их и легче вам писать все ответы обратные, вот, и я дам вам конкретный ответ по вашей ситуации, надо вас оперировать или надо с вами заниматься далее, вот, так сказать, если вы где-то живете недалеко от Москвы, то оптимально вам вообще ко мне на консультацию приехать, потому что а, какие-то сложные пациенты, непонятные случаи, еще что-то, лучше лучше консультировать очно вот. но ну, если далеко то мы естественно что попытаемся разобраться с вами дистанционно в какую сторону по крайней мере вам идти так двигаемся дальше двигаемся дальше дальше дальше. Значит, вы меня спрашиваете уже второй раз про Черкесск, а возможно ли попасть ко мне на консультацию. Я туда не еду консультировать, чтобы у вас понимание было. Я туда еду проводить мастер-класс, обучать врачей, общаться с ними. Вот, и консультации я не буду проводить, никаких неплатных, бесплатных, неплатных оперативных вмешательств. То есть это абсолютно иная ситуация. Да? Поэтому вы мне можете сюда бесплатно вопросы все все свои задать, скинуть все свои обследования. Вот я вам дам конкретный ответ. Но консультациями я там заниматься не планирую. И у меня, скорее всего, не будет времени на это вообще. Так, так, так, так. Двигаемся дальше. Со всеми здороваюсь. Объем операции при односторонних доброкачественных опухолях яичника без сохранения ткани яичника и нормальной маточной трубе, аварию или сальпинговая эктомия Значит, опять нужно смотреть все конкретно, присылайте мне в данной ситуации УЗИ, 100% надо сделать МРТ с контрастом, вот, таскать если это подозревается какая-то опухоль яичников, оптимально задать кровь на онко вот, и в данной ситуации можно будет в комплексе оценить, какой объем оперативного вмешательства нужно сделать, обязательно указывается возраст и Репродуктивные ваши планы да? И в зависимости от этих всех параметров Делается вывод Какой объем оперативно вмешательства Нужно сделать Я всегда за орган сохраняющую хирургию Максимально стараюсь яичник сохранить В любом возрасте То же самое Матку, да, ну, не имеется в виду, там, паузу уже, там, год, два, три, четыре, пять. Понятно, что в этом смысла никакого нет, пытаться биться за яичники. Если месячный ходит, то надо обязательно его пытаться сохранить всегда. Потому что это гормонально активный орган, и если месячный ходит, значит, они работают, яичники, хорошо, и нужно его оставить. Насколько серьезно ли под мышками с двух сторон? Значит, в данной ситуации нужно обязательно четко определиться по структуре этих лимфатических узлов. Хороший узист определяется, есть ли какая-то проблема в них или нет. Вот. Если там какая-то проблема есть, обязательно надо сделать пункцию да, или удалить хотя бы один этот лимфатический узел, исследовать его гистологически. Это может быть проявление как и проблем в молочных железах, так и системное заболевание, которое связано с болезнью крови. Поэтому нужно делать вам, вам обязательно это исследование. Костанович, пусть весь мир скажет вам спасибо. Спасибо вам за такие пожелания. Во время операции вы все, вы все удалите миом, аденомиоз и дисплазию. Значит, мы с вами уже, я ответил вам, наверное, минут 7, отвечал на вопрос на ваш, пришлите мне все свои обследования, я конкретно посмотрю их, и четко, индивидуально, по тактике вашей, мы определимся, что в данной ситуации нужно сделать, да, то есть, если показания для этого есть, и можно, и нужно будет все убрать, я вам все уберу и сделаю, органы вам оставлю. Но опять у нас сейчас такая дискуссия, бабочки, бабушки на лавочке, как, как, как я говорю, да, то есть, мне нужно предметно видеть ваше обследование, я вам конкретный ответ. А нужно ли убирать миому, если она не беспокоит? Значит, все зависит от возраста, все зависит от ее расположения и от ее размеров. Да? То есть, если миома маленькая, но располагается в полости матки, выходит, да, то в этой ситуации пока жалоб нет, но не могут возникнуть в любое время в виде кров кровотечения и любые субмукозные. Миомы 3 мм, 5-10 нужно обязательно удалять и убирать. Если она располагается внутримышечной или а, так сказать, под серозной оболочкой небольшого размера, да, там до 3-4 см и жалоб никаких нет в данной ситуации, то можно за ней наблюдать. Если она большая, 7-8-9 см в диаметре, то даже в отсутствии жалоб нужно делать оперативное вмешательство, миому удалять вот, и сохранять матку. Спасибо за эфир, все очень интересно. Вы супер доктор, не болейте Здоровья, счастья, благолучия всей семьи Спасибо вам огромное за пожелания Так, значит, здесь у нас с вами вопросы в инстаграме закончились Мы давайте вернемся в другую у нас соцсеть Вконтакте смотрим, что есть да, Вопросов тут много Дальше идем, дальше идем, дальше, дальше, дальше Я возвращаюсь к тем, на которые мы уже ответили Так, поехали. Теперь отвечаем на вопросы ВКонтакте. У меня очень сильные боли внизу, живота слева, в середине цикла. Поставили диагноз аденомиоз. Врачи говорят только удаление матки. Вот. Значит, присылайте мне все свои данные. Я думаю, что они в данной ситуации не совсем правы, хотя я не владею информацией на 100%. Да, на электронку или сюда, в директ. Присылайте мне УЗИ, МРТ. Вот все, что у вас есть. МРТ желательно, чтобы с контрастом было. Наверняка есть кровь на онко, маркеры сдавали, да, я вам там развернутый ответ и мы с вами решим в данной ситуации, какой объем оперативно вмешательства нужен, если операция показана, или а можно это или нет обойтись, а, значит консервативными мероприятиями, да, и что в данной ситуации нужно сделать. Как понять, какая стадия аденомиоза? Как правило, это выставляется на УЗИ, на МРТ, на гистероскопии, на лапароскопии? Да? Или на одном из этих исследований, или на всех исследованиях вместе. Да? То есть это все уточняется на них. Так. Могут ли раковые клетки попасть в кровяное русло при раздельном диагностическом выскабливании? Как правило, нет. То есть я подобных вещей никогда не встречал и не слышал об этом. Вот, и я думаю, что это надо из головы выкидывать. Мне 45, аденомиоз, мощный миома, матки, рост. Предыдущие УЗИ делали в августе и поставили. Дальше письмо у вас обрывается, то есть я в любом случае... Могу прочитать, так сказать, ну, слов 20, чтобы вы понимали. Вот. и если у вас есть какие-то проблемы, я имею в виду такого множественного характера для понимания тактики, да, еще раз возвращаюсь к своему ответу, пришлите мне все на электронку. Подробно все, вот, и я вам дам хороший подробный ответ. Так, двигаемся с вами дальше. Так, 29 лет, эндометриоз, 3 сантиметра, Сейчас эндометриоз с трех сантиметров до 5 вырос на клайре, болит, значит, критические дни шли 12 дней, отменила клайр, ушли без боли, пять дней на рак, низкий риск. Ну, в общем, все сумбурно, да, все собрано у вас в кучу, в одно. Поэтому опять возвращаюсь к этому, да, все свои обследования и данные присылайте мне на мой личный электронный адрес или сюда в директ, и я буду давать вам конкретный ответ, потому что... Если у вас куча диагнозов, куча проблем, я не смогу дать конкретного ответа сейчас в прямом эфире. Высылайте мне все, я вам обязательно отвечу. Незначительные мелкие кисточки на шейке матки, 53 года Что это? Врач сказала на УЗИ, что они очень мелкие То есть это, как правило, наботовые железы То есть это железы, которые увлажняют непосредственно шейку матку саму да? Никаких проблем здесь нет, они встречаются у каждой там, третьей женщины в эти годы Поэтому спокойно живите и не обращайте на это внимания Так, двигаемся дальше вам писала по поводу эндометриоза, вы попросили скинуть результаты МРТ на почту, скинула позавчера. Великолепно, я вам отвечу, поэтому вопросов никаких нет. Так, у меня миома больших размеров, эндометриоз, хотят удалять органы, чтобы сохранить органы, можно забеременеть, и что нужно делать? Присылайте мне все свои данные на электронку, а, так сказать, УЗИ, желательно МРТ в данной ситуации, все, я вам дам развернутый ответ и... Помогу вам. Выпадает Мирена три раза, эндометриоз. Что делать? Сижу на силуэте. Но если она выпадает, то, наверное, смысла ставить ее никаким образом нет. Варианта два. Или применять системные гормоны, которые вы пьете применяете. Или если они не помогают и есть выраженная клиническая картина, то, конечно, в данной ситуации нужно выполнять уже оперативное вмешательство. Возможно, будет идти речь об удалении тела матки. Спасибо вам за вашу работу. Девушка 19 лет, э -э, значит, э -э, появились нерегулярные боли в груди, на УЗИ, ВИВЛ, диффузный, фибра, грудной, опять нет. Присылайте мне все свои обследования. Значит, я просто всех слушателей еще раз попрошу. Если у вас есть, вы, вы пытаетесь всю историю своей болезни, свои обследования в вопрос еще дать, я его не вижу. Я на экране вижу, я думаю, что видите вы, 3-4 строчки всего. Вот, и я не дам вам никакого глобального ответа на какие-то глобальные проблемы, которые много лет лечитесь или не можете решить, или еще что-то, да. Мне все обследования присылайте на мой личный электронный адрес. Вот, пучков, кв, собака, mail.ru, сюда, в директ, в или в инстаграм. Вот, и я вам дам ответ. Поэтому, как бы, уже у меня тут идет шестое, седьмое или восьмое письмо подряд. Мучусь болью в спине, отдающему в ноги. После августа перенесла ковид, обострился мучевой цистит. Теперь они не низ живота. Но то же самое: присылайте мне все свои обследования на электронку. У мамы, удалили, у мамы при удалении полипа гистология показала высокодифференцированную карциному матки G1. Что делать? В данной ситуации надо обязательно делать оперативное вмешательство. Перед операцией надо сделать МСКТ грудной клетки, брюшной полости на наличии метастазов. Обязательно делается МРТ органов малого таза, определяется, есть ли распространение опухоли за стенки матки, то есть, например, для принятия решений мне нужно МСКТ грудной брюшной полости, дальше нужно МРТ и дальше нужна гистология. Пожалуйста, высылайте мне, я этим занимаюсь, я готов ей помочь, прооперировать я делаю это лапароскопически через три прокола, вот и маму вашу вылечим. Как лечить спаечный процесс? Что у нас вопрос здесь следующий. А, значит, если это спаечная болезнь и беспокоит болевой синдром или нарушение прохождения пищевого комка по кишечнику, или это бесплодие, да, то есть в этой ситуации надо делать лапароскопию в холодном периоде, рассекать спайки и вводить противоспаечный гель. Вот, если просто вам кажется, что у вас какие-то спайки, которые видны на УЗИ или на колоноскопии, и нет никаких клинических проявлений, то в этой ситуации ничего не надо делать. Спайки и спайки, то есть это... Это самое не является показанием для оперативного вмешательства. Была операция по удалению эндометриоза рубцового шва. Через полгода образовалась жидкость за стенкой матки стоит ли лапароскопию, ну так я понимаю, делать еще раз вот, присылайте мне свои УЗИ присылайте протокол оперативного вмешательства вот, УЗИ до после оперативного вмешательства я посмотрю, что в данной ситуации происходит у вас вот, и в какую сторону нужно двигаться так, ВКонтакте у нас все спасибо вам большое, замечательный доктор за все ответы спасибо вам так, двигаемся с вами Вот видите, тут какие пожелания. Уважаемые люди, не раздумывай, не бегай с кабинета в кабинет, только к врачу, только к Пучкову. Да, и вам Бог здоровья всем. И вам тоже. Спасибо за оценку работы. Болит слева постоянно. Одно, э, значит, цикл, потом опять боль предлагают спиральными мягкими Так, сейчас дойдем. Наверное, был вопрос до этого. Я начал снизу, сейчас начнем сверху. Ну, если есть аденомиоз выраженный, который сопровождается болевым синдромом и больше ничего нет, ни миом, никаких там кист, яичников, то в этой ситуации и аденомиоз носит диффузный характер, не узловой, узловой, как мы говорили с вами, нам делать оперативный шаль, диффузный лечится. Вот. то есть в этой ситуации, конечно, гормональная спираль Мирена является очень хорошим выходом в данной ситуации. Поэтому, если врачи вам предлагают ее ставить, то ставьте ее. Как можно предотвратить разрастание спайки еще больше у меня без операции? 15 лет назад спайки кишечника боли стали беспокоить 3 года назад. Значит, что вам нужно в данной ситуации сделать? Надо сделать УЗИ брюшной полости, брюшной стенки с изменением положения тела. Посмотреть, есть ли фиксация кишечных петель непосредственно к зоне оперативного вмешательства. Надо сделать гастроколмоскопию. Надо сделать суточный пассаж баре по кишечнику прислать мне эти все результаты, вот, и я вам дам конкретный ответ, что в вашей ситуации со спайками можно делать. Значит, спираль Мирена насколько влияет на... Функцию молочных желез влияет, у всех по-разному, поэтому надо обязательно смотреть. И я говорю о том, что любое назначение гормональной терапии, местной или системной, должно определяться на очной это самое, консультации при обследовании пациента, комплексном, да, и ни в коем случае в режиме онлайн. Так сказать, например, в прямом эфире я этого не назначаю, я рекомендую, да, но делать это должен врач после непосредственно обследования пациента, так сказать, он ставит уже показания или противопоказания к той или иной гормональной терапии. Значит, при 9-недельной миоме можно ли ставить спираль Мирену Но, как правило, смысла в этом никакого нет С Мирена на миому не действует, чтобы понимание было Даже иногда отмечается рост миом на это вот. То есть в данной ситуации, если есть и миома, и аденомиоз Самым оптимальным методом будет удаление миомы, сохранение матки И потом постановки спирали Мирена вот. То же самое про стоимость операции а, по поводу удаления спайка брюшной полости Присылайте мне все свои обследования, посмотрю какой объем предполагается То есть что это спайки вокруг труб, спайки вокруг кишечника да? То есть у вас одна лапароскопия была или было 10 полостных оперативных вмешательств с кишки То есть абсолютно разные вещи, поэтому только лично в конкретном случае мы определяемся примерные вид оперативного вмешательства, объемы в соответствии с этим и затраты. Доктор, как вы считаете, почему возникает эндометриоз? Личное мнение. Значит, у меня примерно было 5 прямых эфиров по поводу эндометриоза. Они все в записи есть в инстаграме. Зайдите там 68 не, наверное, уже 70, наверное, прямых эфирах записанных. Пролистайте их как раз и увидите прямые эфиры по поводу эндометриоза. И вот, я все свои личные мнения высказывал. То есть и наружные, и по кистам есть, и по деномиозу, и по ретроэндометриозу, и лечение гормональное, хирургическое, и причины возникновения. И патогенез, то есть все, все это есть Это примерно 30-40 минут лекции Поэтому в данной ситуации лучше вернуться и посмотреть прямой эфир Именно для этого я его и оставляю Чем сейчас пытаться вам еще на 40 минут У нас осталось всего 4 минуты прямого эфира Пытаться ответить на теоретический вопрос так сказать, Почему возникает эндометриоз? Там у меня все это есть Так, двигаемся дальше вниз Смотрим, что у нас еще есть Двигаемся, двигаемся вниз. Так. МРТ и УЗИ когда лучше сделать? Лучше их делать на 5 седьмой день цикла. Спасибо за ответ, здоровья вам. Удалили две маточные трубы, 40 лет. Надо ли пить какие-то гормоны? Нет, трубы гормоны не вырабатывают, никакие гормоны не надо пить. Значит, если есть 6 сантиметров на задней стенке миома матки, нужно ли удалять или нет? Обязательно нужно удалять. 6 сантиметров – это большой объем. Эти, объем. Как вы оперируете лапароскопически склерозированные яичники? Декортикацию или кавторизацию, или что-то. Да, я делаю дриблинг в данной ситуации. То есть мы просто монополярным электродом протыкаем в нескольких местах непосредственно саму плотную оболочку. После кисты кистедичника АМГ 006 ФСГ 17, операцию делал у вас. Это ранний климакс, мне 39 лет. А вы АМГ сдавали до оперативного вмешательства, вот, так сказать, да, и если сдавали, то нужно узнать, какие показатели были до. Если не сдавали, да, то есть как бы здесь этот может быть ранний климакс, он у вас уже там с 30 лет идет, действительно, поэтому нужно уточнить, напишите мне. Пришлите мне все свои анализы, пришлите выписки. Вот все я посмотрю и дам вам развернутый ответ в данной ситуации, что происходит с вами. И вот в какую сторону нужно двигаться дальше. Так, здесь у нас все. А, есть еще одна. Нужна ли подготовка к операции нациста цели? Ну, как правило, мы не готовим, хотя нужно посмотреть. И можно в данной ситуации, так сказать, сделать гормональную подготовку с свечами авистином, да, чтобы ну, сочностью влагалища чуть-чуть увеличить, увеличить тол тол толщину стенки. Да, это улучшит результаты оперативного вмешательства. Так, э тоже опять, сколько стоит операции по удалению эндометриоза? Да? То есть в данной ситуации присылайте мне все свои обследования, все данные. Вот, и я вам дам конкретный ответ Постоянно удаляю полипы матки Подскажите лечение, чтобы они не росли Все зависит от а, гормонального фона От воспалительных изменений в матке и в шейке вот, От того, каким методом и образом удаляли и какое профилактическое лечение проводили какая гистология была удаленных полипов Поэтому можете мне выслать все свои гистологии Протоколы оперативного вмешательства, контрольные УЗИ вот И каким-то образом можно будет определиться В какую сторону двигаться, чтобы вам помочь Большое спасибо за консультацию. Ну что, я смотрю все вопросы, я сумел ответить. Значит, что такое гистроскопия и как делается? Гистроскопия это осмотр полости матки. Да? То есть, у нас есть матка, есть шейка, и в матке есть полость. Через шейку матки вводится специальная оптическая система. Проецируется изображение на огромный экран. Мы осматриваем саму слизистую матки так сказать, устье маточных труб, если какие-то патологические образования есть непосредственно самой слизистой, мы берем или гистологию, или мы их удаляем. Если это миоматозный узел, суп мукозный, мы его сделаем специальную резектоскопию, так сказать, во время гистероскопии можно взять, и если это бесплодие, на, так сказать, анализ гистологии на иммуногистохимию для определения состояния слизистой оболочки, то есть ну там огромное количество мероприятий можно сделать. Но гистероскопия это осмотр полости Матки для постановки диагноза и одновременной сразу терапии, то есть лечебных всевозможных мероприятий. Вот. Ну что, все. Я на все вопросы ответил. Ровно час мы с вами отработали. Я беспрерывно час говорил. Спасибо вам за хорошую активность, спасибо за то, что вы задаете огромное количество вопросов, причем абсолютно разных по разным темам данной ситуации. Так, у нас такой же третий прямой эфир в таком формате идет, то есть он очень хороший получается. Вот. И я думаю, что пока, если эти вопросы есть, значит... Я не услышал ответ на мой вопрос, могут ли раковые клетки попасть при РДВ. На этот вопрос я вам отвечал, нет, не могут. То есть, чтобы у вас было понимание. Слушайте внимательно и хорошо. Я благодарю всех, до новых встреч, всем позитива и хороших окончаний, хороших выходных. Вот, к сожалению, так сказать, у нас сегодня дождь. Два дня была солнечная погода, но все равно я думаю, что мы позанимаемся спортом обязательно. Я лично иду в зал. Вот, так сказать, маленький сторис оттуда выложу. Не забывайте двигаться при любой. Погоде при любом самочувствии надо спортом заниматься, это улучшит наше настроение, физическую форму, ментальные определенные наши вещи, да, то есть это делает нас позитивными, здоровыми, хорошими, которые люди, которые улыбаются, активные, вот, всегда меняйте мир вокруг себя в лучшую сторону, и он развернется к вам правильной стороной. Искренне ваш профессор Пучков, до новых встреч, счастливо!